Приветствую всех и это следующий урок э, по прицеливанию, да? э, но он также будет касаться создания анимаций э, под скелет Unreal Engine 4 вы могли видеть на моем канале в самом на начале я создавал до да, обзоры разных плагинов для анимации и в этом уроке мы будем использовать мистер манекен tools если вы не знаете как с ним работать вы можете посмотреть предыдущие уроки ссылочку я оставлю в описании Итак, давайте добавим сюда наши руки для того, чтобы мы анимировали конкретно те руки, которые будут у нас в игре, поскольку при анимации этого манекена да, мы не можем увидеть, какие будут артефакты при использовании конкретно уже меша, который будет находиться в игре. Поэтому нам нужно будет добавить сюда дополнительный меш. Как это сделать? Мы выделяем скелет, выбираем импорт Mesh, снимаем галочку batch Import Mesh и здесь ставим галочку ректу Active. Дальше мы выбираем директорию, где хранится наш меш, жмем Принять и... Там, где написано FBX, мы выбираем наш меш. Ну, в моем случае это руки. Вы можете вместо этого меша просто использовать уже полностью ваш собственный меш, но который должен находиться, повторюсь, на скелете Unreal Engine 4. Нам нужно это все сохранить. Давайте назовем это... стол анимешн и нажмем импорт наши руки добавились дальше мы удалим лот 1 оставим только лот 0 и что мне теперь хотелось бы сделать да это скрыть лишнее а именно э, вот эту часть рук для того, чтобы э, мы могли нормально анимировать. Э, нажмем Tab, э, нажмем Z, выберем сетку и э, просто начнем. Да, если мы выделим руки, то у нас не будет видно локтя, поэтому мне хотелось бы как-то сделать, чтобы мы могли видеть локоть. Так, давайте я выберу. Это. то есть я выделяю руку манекена и удаляю лишние части для удобства при создании анимации после того как мы все выделили мы удаляем грани я возвращаюсь в обычный режим да и у нас получается вот кое вот чудо с которым мы уже можем работать перейдем в объектный режим и перейдем в режим позы да, то есть теперь э, мы можем видеть, как у нас будут анимироваться руки. Но также я хочу добавить сюда еще кое-что. Это, во-первых, я беру э, материалы для того, чтобы я мог спокойно э, находиться в режиме материалов. Создам просто какой-то материал. Э, сделаю его, пускай будет вот такой. Цвет уберу блик и шероховатость для удобства и теперь добавлю так объектный режим добавим сюда изображение текстуру открыть руки открыть и также снимем блик и шероховатость но ну, не знаю что это руки какие-то черные давайте посветлее выберем и теперь, конечно же, да, мы уже видим э, то, как двигаются наши руки, а не руки манекена. Так, следующее, что я хотел добавить, поскольку я сейчас буду делать анимацию для э, непосредственно пистолета, мне нужно сюда добавить э, сам пистолет. Так, файл... Э, для начала придем в объектный режим. Так, это все мы сохраним, поскольку мы здесь все настроили. Импорт FBX. Здесь мне нужен мой пистолет. Так, анимацию снимаем галочку и вставляем галочку игнорировать листовые кости. Либо же игнор лев бон так жмем импорт у нас добавляется пистолет теперь мы выбираем наш скелет пистолета переходим в констрейны и добавляем арматуру для того чтобы мы могли прикрепить наш второй скелет до да, к первому скелету чтобы было удобно анимировать так жмем от таргет бонт жмем сюда на кнопочку жмем на пипетку выбираем наш скелет и здесь выбираем hand r находим кость нам нужно именно так Hand Hand r мы видим такую линию да это означает то что э, наш меш уже привязан э, к кости и если мы перейдем в объект позы э, будем двигать да и мы видим то что у нас двигается также и пистолет э, но нам нужно сейчас выставить наш пистолет э, в позицию до да, которая нас устроит включить анимацию, чтобы у нас не создавались ключи. И теперь нам нужно выставить э, наш таргет. Э, да. Так, единственное, что давайте пока что сделаем так, чтобы у нас не было подвисаний. Сейчас мы выставляем то как персонаж да по дефолту стоит с пистолетом обычно тут я использую несколько ход да это клавиша r для ротации клавиша g для перемещения и если мы здесь поставим кнопку записи, то у нас автоматически будут создаваться ключи на тех костях, которые мы на данный момент двигаем. Нам нужно сделать так, чтобы пистолет приблизительно смотрел в центр экрана. И теперь выставить для наших пальцев и тому подобное. это процесс конечно не очень быстрый это я сразу скажу и давайте добавим сразу несколько дополнительных ключей чтобы мы могли анимировать нажимаем shift зажимаем точнее shift и клацаем на слой наших рычагов для того чтобы сделать это более удобным и теперь да мы можем более точную настройку сделать для наших пальцев сейчас я наверное все-таки ускорю видео для того чтобы мы уже вернулись к нашей анимации когда мы ее будем переносить к движку, а пока что все будет в ускоренном виде Так, и следующее, что нам нужно сделать, да, это прикрепить э, левую руку, соответственно, к правой руке. Для этого мы также воспользуемся констрейном, э, арматура, от а target bone, выбираем скелет и выбираем э, hand И как вы видите, о чем я и говорил, да, мы уже можем видеть небольшие артефакты на модели. То, что когда э, у нас рука изогнута, да, мы видим то, что оно выглядит неестественно. И для того, чтобы это поправить, да, нам достаточно будет повернуть просто эту часть руки, либо же воспользоваться вот этим вот рычагом для того, чтобы руку поставить более естественное положение. так мы имеем вот такую вот позу и теперь нам нужно сделать да какое-то движение для этой позы а, повторюсь то что анимация рассчитана больше на а, вид от первого лица поскольку а, для третьего лица до да, нужно больше а, проработка тела до да, а, нежели проработка положения самого оружия поэтому оно немного а, деформируется но, в принципе, оно должно выглядеть практически реалистично. Да. Мы можем, конечно, также добавить различную настройку тела, да, но, в принципе, нам это не очень нужно, поскольку мы будем использовать смешивание нижней части тела и верхней части тела для того, чтобы не делать анимации для нижней части тела да, для каждого оружия но это будет как бы а, лишняя работа так и после того как мы сделали нашу позу давайте выставим 60 кадров выделим все скопируем наши ключи выставим 60 а, давайте перейду сюда и теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать какое-то небольшое движение рук, для того, чтобы это выглядело так, как будто ну, человек да, стоит живой. И, в принципе, мы можем немного наклонять его тело. Да, то есть мы э, создаем видимость того, что э, наш человечек дышит. И теперь мы можем приступить уже непосредственно к переносу этой анимации. Э, как мы видим, да, у меня находится скелет э, в коллекции RIG, для того, чтобы мы могли перенести нашу анимацию. Жмем Пайплан, Экспорт, Сент рил. Так, наша анимация перенеслась. Мы можем ее открыть. И увидим то, что положение в принципе неплохое. Единственное, что нам нужно настроить это положение конкретно нашего сокета с оружием. В принципе это мы настроим когда сейчас мы сделаем переход к прицелу поскольку для прицела и обычно айду у нас будет одна анимация поэтому нам нужно сделать следующее во первых в предыдущем уроке да я не показал то что нужно в контроллере персонажа вы открываете контроллер персонажа указать камера менеджер то что мы создавали с той логикой для того чтобы работало прицеливание так и теперь что нам нужно сделать во-первых нам нужно для тестового объекта weapon base fire weapon указать Mesh пистолета чтобы мы отслеживали конкретно пистолет Так, мы отслеживаем пистолет, и его нужно прикрепить к нашему мешу. Так, на сокет WeaponR. Compile, save. А, так, и теперь перейдем в анимационный блендпринт. Да, как вы помните, мы предыдущем, точнее в предыдущем ролике мы рассматривали прикрепление левой руки к оружию, поэтому нам нужно а, здесь будет вставить анимацию сейчас это у нас пистол Idle, мы ее вставляем а, ну давайте сюда поставим вообще нам нужно только сюда ее поставить так актив Hand в единственное что здесь не хватает это так нужна переменная промофф был Weapon Active. Чтобы мы знали то, что у нас оружие активно. Так, Player Variable Мы достанем Active, Get Active Weapon. Возьмем из Valid. С булевой переменной. И подадим. Это вот сюда. То есть, если активное оружие э, активно, то э, мы записываем эту переменную, да, либо true, либо false. И, соответственно, если у нас будет true, то у нас будет проигрываться смешивание анимации на кости spine01. Это combat-based locomotion и weapon locomotion. Где у нас сейчас в Weapon Locomotion находится всего лишь одна анимация и та логика, которую мы рассматривали в поза предыдущем уроке. В принципе, даже мы это отключим, поскольку, по-моему, мы не рассматривали отключение и кости. Да? Мы это также рассмотрим, когда наберется побольше анимаций. Так, и теперь мы можем нажать play и увидеть а, то где находится у нас оружие да? то есть на данный момент нам нужно смещать камеру а, давайте я сделаю это здесь а, так перейду в плеера и мне нужно а, опустить камеру приблизительно вот так и теперь нам нужно настроить а, конкретно сокет а, в нашем пистолете давайте я его открою а, так, mesh weapon mesh pm скелет у нас есть сокет l hand так снова давайте нажмем play Так, и здесь нам нужно настроить наш сокет. Так, давайте я все-таки открою это так, чтобы мы видели полностью. Так. нашу руку, да, как это выглядит. Так, и я думаю, вот так вот. И я думаю, что нам в анимации, конечно... не в анимации, а в анимационном принте Так, давайте переключимся в Panective True. Так, по дефолту установить немного другие значения. Так, во-первых, сюда. Нужно это поближе подставить. Давайте я сделаю вот так. Compile. Просто чтобы это не, не мешало нам всей настройке. давайте подключим да там нельзя было увидеть трансформ 40 Примерно настроить... Это нужно для того, чтобы ä, приблизительно видеть, да, как это все выглядит. И теперь, что нам нужно, это уже непосредственно так, в скелете. Так, нам нужен скелет нашего персонажа, э, анимация Pistol Idol. Нам нужно настроить наш пистолет. Так, давайте это я сразу уменьшу. Найдем сокет Weapon R. Так, и сразу нам нужно перейти к прицелу, да, и проверить, чтобы это было ровно. Ну, в принципе, это довольно-таки ровно. Единственное, что довольно таки высоко находится наша мушка. забыл нужно указать в персонажа. так давайте я сокрою сразу лишнее в персонаже нам нужно будет выбрать так, контент blueprint, чтобы он постоянно целился для того чтобы мы могли нормально отладку сделать так жмем play так выбираем движок выбираем прицел и теперь как вы видите да мы можем настроить высоту давайте настроим приблизительную высоту чтобы это выглядело более-менее адекватно приблизительно по центру экрана и теперь в манекене да нам нужно просто Делать вот так и снова подстроить наше оружие. Так, давайте посмотрим. Да, теперь мы видим то, что оно приблизительно а, по центру экрана. То есть мы можем нормально уже а, целиться в мушку. Так, давайте уберем прицеливание. Руки, в принципе, находятся нормально. Прицел. Все в порядке. Так, на этом мы закончим урок. И в следующем уроке, я думаю, мы уже продолжим работать конкретно над анимациями. И также я поставлю руки. Для того, чтобы уже э, смотреть, как это выглядит на руках. Поскольку сейчас мы смотрим на манекене, да, это выглядит немного э, ну, неуклюже, я бы так сказал. Э, с руками уже будет понятно, как это выглядит, нормально или нет. Поэтому, если вам было этого видео полезным, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.